Наши экосистемы, и некоторые из них могут представлять для нас, людей, большую угрозу. Просто взгляните на эти огромные стаи саранчи в Пакистане, Индии и Иране. Да, когда дело касается насекомых, нужно держать ухо востро. Но не волнуйтесь, сегодняшнее видео даст вам хорошее представление о том, от каких насекомых следует держаться подальше. Мегалопит Аперкуларис Трудно поверить, что это пушистое и симпатичное на вид существо способно довести взрослых мужчин до слез, боли и агонии. Однако это так. Достаточно всего лишь одного касания, чтобы удостовериться в этом. Издали гусеницу этой бабочки можно принять за безобидный кусочек пуха, который дети и даже взрослые могут по неведению взять в руки. Одно неосторожное касание и место прикосновения пронзает сильная боль. Сразу или через пару минут после этого контакта развивается интенсивная, пульсирующая боль, которая быстро доходит до лимфатических узлов в подмышечной или паховой области, а затем и в грудную клетку. На месте контакта с ядовитым шипом могут появиться эритиматозные пятна, кровоподтеки. Другие симптомы могут включать в себя головную боль, рвоту, тошноту, онемение и затрудненное дыхание. Боль обычно стихает уже через час, а пятна исчезают на следующий день. Однако, если в кровь попала большая доза яда, то эти симптомы могут продержаться до 5 дней. Черноногий клещ Если вы когда-нибудь будете гулять на северо-востоке США по лесу, у вас будет отличный шанс встретить этого паукообразного кровопийцу. Черногий клещ – клещ из семейства эксодовые клещи, является эктопаразитом и самым известным переносчиком болезни лайма. Болезнь Лайма – самая распространенная болезнь, передаваемая клещами в северном полушарии. Ранние проявления болезни могут включать жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь, называемую мигрирующая эритема. В некоторых случаях в присутствии генетической предрасположенности в патологический процесс вовлекаются ткани суставов, сердца, а также нервная система, глаза. Взрослые черноногие клещи размером с семечка. Самки имеют черную головку, и спинной щиток и темно красная брюшка. Черноногие клещи живут во влажных лесистых районах, где могут найти подходящих хозяев – мышей, оленей, собак, людей. Вы можете их встретить в подлеске и травянистых открытых районах с высокой растительностью. Распространены на востоке и севере и Среднего Запада Соединенных Штатов. Также встречаются в Финляндии, по крайней мере в районе озерной системы Сайма, неподалеку от селения Антола. Муха-ЦЦ Рацион ЦЦ состоит из крови животных людей. Сама муха не ядовита, но выступает переносчиком одноклеточных паразитов – трипоносомозов. Они и вызывают заболевания, в числе которых опасная для человека сонная болезнь – африканский трипоносомоз. Попав в кровь укушенного, трепаносомозы начинают свое черное дело через несколько недель. У человека появляются симптомы настоящей лихорадки, ломота в костях и высокая температура, болит голова, воспаляются лимфоузлы. К сожалению, первая стадия может пройти без симптомов. Если болезнь запустить, то начнутся конвульсии, плохая координация движения, затрудненная речь, нарушение сна. Комфортным условием места обитания мухи ЦЦ является высокая влажность. Если наступает сухой сезон, то насекомые скапливаются у водоемов, прячутся под листьями. В подобных условиях они практически не летают. Питание мухи Ц находят легко, так как животные часто приходят на водопой. Если у обычных комаров кровью питаются только самки, то у мухи ЦЦ и самки, и самцы, причем питаются они часто. Мухи ЦЦ нападают на людей, порнокопытных, лошадей и различных хищников. При этом зебр мухи Ц не кусают, так как насекомые не воспринимают черно-белую окраску. Насекомые особенно привлекают темный цвет, поэтому большей опасности подвергаются темнокожие люди и животные с черной шкурой. Соленопсис инвикта Род Соленопсис инвикта известен своими представителями, с которыми у людей возникли довольно неоднозначные отношения. Эти муравьи причисляются к одним из самых опасных инвазивных видов благодаря помощи человека, распространившихся по всей планете в тропических и субтропических регионах. Мало того, что они наносят серьезный урон домашнему скоту, нападая на детенышей крупного рогатого скота и домашнюю птицу, так от них еще страдают представители местной фауны. Происходит вытеснение и уничтожение местных видов муравьев. Эти муравьи также нападают на яйца крокодилов, морских черепах и птиц, гнездящихся на земле. Но от их посягательств страдают и люди. По мере распространения на новых территориях огненные муравьи осаждают различные сельскохозяйственные угодья и постройки, проникая в кладовые и уничтожая львиную долю всех запасов зерна и продуктов. А еще муравьи наносят очень болезненные укусы, по ощущениям сравнимые с маленькими ожогами, а впрыскиваемый ими яд вызывает сильные аллергические реакции. Саранча Первые упоминания о саранче можно найти еще в шумерской письменности около 8 тысяч лет назад. Интересно, что саранча при поиске пищи ест все зеленое, все равно, что это будет. Если она, к примеру, находится в замкнутом пространстве, после того, как будет съедена вся пища зеленого цвета, особи начнут есть своих собратьев, тоже зеленого цвета. Саранча может совершать перелеты до 300 км без посадки. При этом скорость полета достигает 16 км в час. Для сравнения, пчела может преодолеть за один перелет расстояние в 7 километров. Обычная высота полета саранчи составляет 200-300 метров от земли, но некоторые особи преодолевают рубеж 1000 метров и выше. В 1988 году отмечен перелет стаи саранчи с территории Африки на Карибские острова. Саранча способны передвигаться и пешим ходом. За один день насекомое передвигается на 15-20 километров. За один день саранча съедает количество зелени, равное ее собственному весу – около 2 граммов. А общая масса некоторых особо крупных стай составляет сотни тысяч тонн. В 1962 году саранча атаковала юг Марокко. Всего за 5 дней стая уничтожила 7 тысяч тонн апельсинов. Получается, что ежеминутно съедалось по одной тонне фруктов. ВОЖ Вши – это насекомые, которые паразитируют на теле человека. Вши являются эктопаразитами отряда пухоедовых. Своими ротовыми органами вож прокалывает кожу животного хозяина и высасывает его кровь. Эти насекомые могут жить только на нескольких близких видах животных-носителей. Человеческие вши распространены во всех уголках нашей планеты. Они переносят очень опасные заболевания – тиф, сыпной и возвратный, волынскую лихорадку и прочее. Заболевание, при котором вши паразитируют на коже человека, называется педикулез вшивость. Домашние животные не играют роли в передаче человеческой вши. Насекомые не прыгают, они могут только ползать. В большинстве случаев передача происходит посредством прямого контакта голова к голове. Непосредственное распространение – контакт с личными вещами зараженного человека – расчески, щетки, шапки. Встречается это гораздо реже. Вши редко оставляют голову хозяина, только в случаях высокой плотности паразитов на волосистой части головы. Примечательно, что вши предпочитают людей, регулярно моющих голову, из чистой кожи паразитам легче высасывать кровь. Как вы думаете, зачем нам нужны вот эти знания? Напишите, пожалуйста, свои мысли сейчас в нашем чате. Очень интересно будет узнать, что вы думаете по этому поводу. Вековая история человеческого общества – это не только отношения между человеком, между человеком и человеком, между людьми. Это еще и некая летопись отношения человека с природой. Ведь экологические проблемы – всегда параллельно существовали с развитием цивилизации. И многие тысячелетия человечества не задумывалось о том, какое пагубное влияние оно оказывает на нашу планету. Человечество не задумывается о том, что может поступить такой момент, такой день, когда просто будет нечем дышать, будет свежего воздуха, не будет чистой воды, и нельзя будет что-либо выращивать на нашей земле. И вот сегодня мы хотели бы поднять очень интересную и важную тему. Вы, кто присутствует на наших прямых эфирах, наверное, уже заметили, что все наши прямые эфиры, как правило, были посвящены вопросам здоровья человека. А сегодня мы хотим предложить вам тему здоровья нашей планеты». Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашем сегодняшнем эфире, которые стали традиционными для всех нас. И хотелось бы, чтобы мы сегодня с вами повзаимодействовали. Напишите, пожалуйста, из каких вы городов. Будет, будет очень интересно знать, из каких вы городов сегодня присутствуете в нашем эфире. А сейчас я хотела бы озвучить несколько интересных фактов. Пластиковые бутылки разлагаются в течение 500 лет. Использованные детские подгузники в течение 250 лет. Каждую минуту на планете умирает один ребенок от потребления грязной воды. В столице Китая, Пекине, до такой степени загрязнен воздух, что... Пагубность воздействия этого воздуха э, приравнивается к выкуриванию 21 сигареты в день. Только представьте себе, каким воздухом дышат э, пекинцы. И вот еще э, несколько фактов интересной информации. Всем известна спортивная компания Nike более 20 лет назад, то есть это еще в прошлом веке. Организовала в нескольких странах пункты сдачи, использованные и устаревшие уже обуви. И эта обувь в дальнейшем используется для изготовления теннисных кортов, беговых дорожек спортивных. Еще один пример. Одна компания в Германии наладила производство мечей для гольфа для огромных океанических лайнеров. А такие лайнеры могут себе позволить на своей территории размещать огромные поля для гольфа. И вот была проблема, когда мечи просто выскакивали за борт. Так вот, эта компания придумала изготавливать эти мечи из рыбнего корма. Естественно, такой мяч никоим образом не может повредить окружающей среде. И я хочу сказать, что наступило такое время, что выбирая какой-то продукт или продукт питания, любой продукт, одежду, обувь, технику бытовую, да, мы уже должны задумываться не только о качестве этой продукции, но и о том, какие последствия будут после утилизации этой продукции. И поэтому я сегодня призываю вас всех обращать очень пристальное внимание именно на те Компании, которые выпускают не только экопродукт, ну но и на компании, у которых философия, да, это окруж... окружающее, сохранение окружающего нас мира. Сейчас я хочу предоставить слово нашим сегодняшним спикерам. Сегодня наши спикеры из нескольких городов. Это мои коллеги Баданина Светлана, город Новоруальск. На Малахова Марина, город Белгород. Шатохина Ирина, город Москва. Девочки, кто у нас начнет, пожалуйста. Ну давай. <coughs> Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Слышно меня? Да, слышно. Хорошо. Сегодняшний. Ну, перед тем как поговорить на нашу сегодняшнюю тему о здоровье планеты. Я хочу вас всех поздравить с праздником Светлой Пасхи с наступающим днем 9 мая. И, конечно, в первую очередь хочу пожелать вам здоровья и всего самого доброго. Сегодня мы с вами поговорим о здоровье планеты. Вот уже какой, ну, уже больше года мы говорим о здоровье человека. Теперь, я думаю, все-таки пришло время поговорить о здоровье планеты. А здоровье планеты без насекомых, без сохранения этой экосистемы невозможно. Оказывается, что 90% насекомых нашей планеты, в общем, всего, из всех живых существ 90% занимают насекомые. И мы сегодня поговорим о трех причинах, почему надо их сохранять, этих насекомых самая первая причина это баланс, обязательное соблюдение баланс в природе и насекомые, прекрасно вписываются в этот баланс. Мы помним о том, что для того чтобы человеку быть здоровым необходимо конечно, чтобы организм работал сбалансированно точно так же и у насекомых. там есть огромное количество пищевых цепочек да, комар, лягушка, Лягушку едят сапли, хищники, змеи. И если мы нарушаем популяцию комаров, то есть мы их уничтожаем, соответственно, лягушкам не будет корма. Да? И этих пищевых цепочек их очень много. И если мы, люди, да, будем помогать не нарушать это шаткое равновесие, вот тут вот на первой картинке мне как понравилось, да, вот эти вот как весы, и маленькая бабочка да, села с одной стороны держит этот баланс. Тогда, в принципе, в экосистеме Земли будет все хорошо. Следующая причина, да, на которую хотела обратить внимание, это, конечно, опыление, опыление цветков. И все это делают насекомые. Их огромное количество, да, это и пчелы, и другие с крылышками, которые летают. И вы знаете, есть очень интересный факт, я прочитала, что пчелы, опыляют только те цветочки которые пахнут то есть из, от них идет аромат а все остальные да наша фауна это лист растения деревья кусты это все переносит ветер и вот здесь конечно сохранение насекомых это сохранение фауны прежде всего да и представляете если будет сокращаться эти виды насекомых, соответственно, что не будет опыляться цветочки, не будут переноситься семена. Я даже, знаете, что прочитала, когда готовилась к эфиру, была такая замечательная одна информация о том, что уже роботы даже такого изобрели в состоянии опылять цветки. То есть с этим уже может справиться. Да? Вот технический прогресс дошел до этого. Но переносить семена, то, что делает ветер, конечно, это не в состоянии ни один робот. И третья причина, конечно, почему надо сохранять нам обязательно наших насекомых, наших друзей, они прежде всего санитары, санитары леса, они прежде всего участвуют в процессе почвообразования. То есть огромное количество насекомых, которые живет в почве, рыхлят эту землю, да? они... Употребляя вот это отмершие организмы, создают потом возможность для того, чтобы эта почва была, так скажем, благодарной, то есть на ней мы могли что-то посадить и вырасти для себя. И здесь, конечно, за время шествования человека по нашей земле в 1939 году немецкие ученые, по-моему, да, Мюллер изобрел пестициды. Ему даже за это дали Нобелевскую премию. И вот применение пестицидов наносит огромный вред вот именно тем насекомым, которые живут в земле. И вот, но, а с другой стороны, если не будет, не будет применяться пестициды, да, то, возможно, продовольственная катастрофа, то есть людям нечего будет есть. И, конечно, надо везде во всем находить свой баланс. Огромное количество насекомых еще живет у нас в воде. И вот мы же помним, да, когда начинают свистеть водоросли, когда загрязняются водоемы. И тут раз проходит какое-то время, и водоемы сами по себе становятся там чистыми. Да? То есть поработали насекомые и очистили этот водоем. И мы, люди, тоже можем здесь быть им в помощь, то есть помогать, не бросать туда мусор, те же самые водоемы, не загрязнять планету. То есть это мы можем и в состоянии это делать. И вот, конечно, насекомые всегда просят нас так безмолвно, у них такой голос, да, просят быть добрее обязательно к ним. И если человек – это вершина эволюции, то человек большой и всегда пугается маленьких насекомых. Вот удивительно, правда? И вот следующий слайд нам, в принципе, скажет о том, что что мы вообще хотим? Хотим ли мы жить на той планете, где летают бабочки, насекомые, где ползают жучки? Или же мы хотим жить на безлюдной планете, где нет ни цветов, где нет насекомых? И на сегодняшний день, вот уже сколько мы исследуем космос, на сегодняшний день Земля – это единственное место, где мы можем жить, дышать, пить воду. То есть, ну, это единственное место где может жить человек я в интернете очень много видела пишут там о том что земле люди не нужны в таком состоянии в таком и сейчас как мы ведем себя а вот нам земля действительно нужна. и давайте вот вместе подумаем что же мы люди можем сделать для нашей планеты как вы думаете как мы можем помочь нашей планете вот можем мы находясь на природе использовать альтернативные методы отпугивания насекомых, да, не уничтожая их, можем же? Я думаю, что можем. Мы можем также в своих квартирах использовать арома-лампы, использовать эфирные масла для того, чтобы отпугивать насекомых, чтобы они улетали, не создавали нам дискомфорт. И в быту мы можем использовать натуральные средства там, для, для посуды, для для ванны для кухни то есть для того чтобы делать уборку мы можем же использоваться более экологичные более натуральные какие-то продукты конечно можем и вот тут вот мы должны помогать планете вот просто надо думать об этом и чем больше появится людей которые будут об этом думать нам будет комфортнее жить на этой планете передаю слово светлане. Ну, Ирина говорит о защите насекомых. А я расскажу... Слышно меня? Да, слышно, Света, слышно. Слышно, слышно. Слышно? Ага. Да. <свеч> а я расскажу немножко о том, какой вред они нам наносят. Вот наступает время отпусков, приходит лето, и всем нам хочется отдохнуть. На море сходить на шашлыки, в парк. Ну, постойте-ка, кто там жужжит и пищит, и портит все удовольствие? Так вот, речь идет о наших насекомых. Посмотрим теперь, от кого нужно держаться подальше. Ведь при укусе насекомых мы можем иметь большие неприятности. И номер один – это пауки. В мире около четырех пауков. И практически все они идовиты. Но хорошая новость, что они недовиты для человека. Потому что паук сам никогда не бросится на человека. Он может укусить только в целях самозащиты или когда мы разрушаем его паутинку. Есть три вида пауков, которых точно нужно избегать. Это черная вдова, таранту и коричневый отшельник. Вот, как вы видите на слайде, укус паука представляет собой две точечки и вокруг них покраснение или отек. Укус может сопровождаться жгучей болью, зудом, покраснением, небольшим отеком. Что же нужно сделать? Ну, прежде всего нужно промыть ранку перекисью водорода или с мылом. Простым мылом приложить к лед, чтобы уменьшить боль и отек, и при необходимости принять обезболивающие средства. Плюс надо пить много-много воды. Чего нельзя делать? Прежде всего, нельзя накладывать жгут на руку или на ногу, где находится место укуса. И нельзя разрезать рану ножом, чтобы вытащить яд. Но если отек увеличивается, усиливается боль, то нужно обратиться к врачу. Номер два – это комар. Следующий слайд, пожалуйста. Нет, комар, вернитесь, пожалуйста. У нас номер два – комар. Укусы комаров... Мариночка, мы возвращаемся к комарам. Извините, давайте про клещей есть сейчас. Хорошо, давайте про клещей. Номер три, это у нас клещ. Значит, смотрите, на ранке кожи, значит, организм наш реагирует покраснением и пятнышком вместе укуса. Клещи очень распространены в средней зоне, да, особенно в время, начиная с середины мая и заканчивая сентябрем. Они живут и находятся в траве, в нескошной траве. И мы встретиться можем с ними и в парке, и в лесу, и на природе отдыхая. Ну, что такое? Марина назад. Угу. И на природе. И причем они не прыгают на нас с веток берез, как часто очень боятся А они лишь сидят на вершинке травинки Но могут находиться на листочках деревьев на, низ, на, нижних, на нижней листве И они сидят вдоль тропинок Они чувствуют тепло проходящего человека И прыгают на человека и ищут место где наиболее нежная и тонкая кожа, чтобы впиться. Впиваясь, клещ выпускает анестетическое вещество, и мы поэтому не чувствуем ни боли, ни раздражения, когда кусает нас клещ. И иногда мы не обнаруживаем клеща ни 3-4 дня, а может быть и вообще не видим. Что же, мы, что же сделать, если вы обнаружили клеща? То есть прежде всего надо взять пинцетик и аккуратно, вращательными движениями удалить клеща. Положить его в баночку и бежать в лабораторию. Если голову не смогли удалить, то голову можно удалить иголочкой, находящейся в спирте, для того, чтобы полностью Вещество не попадало внутрь человека. А чем же опасны клещи? Они являются переносчиками инфекции и могут вызывать более пяти заболеваний. Но самые страшные из них это клещевой энцефалит, это биролелиоз и болезнь лайма. Так, следующий, пожалуйста, слайд. Вернемся к комарам. Комарики. Комарики. Комарики знакомы, знакомы нам всем. Да? Укусы комаров выглядят как небольшие красные пухшие пятна. Размером с маленькую ягодку. Их очень часто путают с аллергическим дерматитом. Но чем же их отличить? Ну, во-первых, они находится только на открытых участках тела, потому что сам комарик под одежду не залезает, не залетает. Это для него очень опасно. Вот. И если вы после прогулки или после крепкого сна, вот такие укусы папулки будут располагаться на открытых частях тела, это точно комарик. При аллергическом дерматите сыпь будет покрывать полностью тело и открытые участки. И одежду значит комариный укус сопровождается небольшим отеком зудом редко болью исключение является аллергическая реакция на укус комара почему она возникает потому что комар кусая он выделяет вещество которое препятствует сворачиваем сворачиванию крови это вещество называется антикоагулянт и вот аллергическая реакция на этот антикоагулянт и вот вызывает различные аллергии и очень часто вот эти первые аллергические реакции на комаринные укусы приводят к дальнейшим большим сложным аллергиям тогда пятнышки не одиночные они сливаются в большие пятна и, и имеют зуд и покраснение. Что же мы делаем при этом? Мы просто обрабатываем кожу кремом или каким-то дезинфицирующим веществом. Но с комарами все мы почти знакомы и переходим к следующим насекомым которые насекомые номер четыре – это клопы. К сожалению, клопы в последнее время стали очень часто встречаться. Какое-то время же не было клопов, а сейчас они снова появились. Укусы клопов выглядят по-разному. Некоторые их даже не замечают и не чувствуют. А у некоторых развивается сильная аллергическая реакция – Клоп обкусывает кожу в нескольких местах, ища тонкий капиллярный сосудик. И поэтому след от укуса клопа напоминает как бы дорожку из укусов. И этим отличается от аллергических каких-то дерматитов. И сопровождается это очень сильным зудом. И покрасневшее место может сливаться как бы одним плотным там, отеч, отеком. Вот. А внутри него находятся темные или белые пятнышки от укуса клопа. Что же мы делаем? Самое хорошее средство от укуса – это личная гигиена. Мы хорошо промываем тело с мылом мажем каким-то кремом. Вот здесь, смотрите, я слайд, где много-много вот клопов, которые вот кусают. Ужасный слайд. Вас не слышно, Светлана. Так. А так? А в худшем случае сейчас слышно? слышно. Угу. Да. Да. А в худшем случае необходимо принять принять интернет, интернет. Вот они. Пагубное воздействие цивилизации. Да, раз и все. И не слышим мы Светлану. Светлана, мы вас не слышим. Звук, звука нет. Видео у нас зависло. На клопах. Попробуйте на клопах. перезагрузиться. Да, на клопах. Да, В любом случае, здесь, наверное, подойдет антигистаминное средство. А вы знаете, девочки, что... Клопов едят. Есть люди, которые едят этих насекомых. Это в Азии и да. очень многих насекомых едят. И даже есть такие данные о том, что белка в насекомых одержится гораздо больше, чем в красном мясе и в сое. А напишите нам, пожалуйста, сейчас в чате, кто вас кусал когда-либо и какие у вас были проблемы в связи с этим. Как бы легко? Справились с этой проблемой. Ну, да, комары, конечно. понятно, с комарами, да. А я вот сейчас смотрю слайды, и, конечно, прям совсем очень страшно. Напишите, напишите нам, пожалуйста, потому что в некоторых регионах, может быть, даже и нет каких-либо насекомых. Но пчелы, да, я думаю, комары, пчелы. Плещи кусали, пишут. Плещи, да, плещи кусали, там, Эрина, посмотри в чате. Слышно, очень впечатляет. На месте. Да, Светлана. Девочки, слышно? Да, слышно. Слышно. слышно. слышно. Давайте следующий слайд. Давайте. Светлана, вы дополните, что можно сделать. Вот. Решите про клопов, пожалуйста. Да. А вы меня не слышали? Ну, Нет. прежде всего клопы не, не, не любят... Они любят чистоту. Надо промыть тело с мылом и смазать каким-то кремом. Также при необходимости применять. Интернет! Интернет! Светлана, мы вас опять не слышим. Ирина, давай почитаем. Нет, нет, я... Все? Входите? Хотели просто посмотреть, какие города сегодня у нас присутствуют? Наверное, озвучить нужно, мы уже людей спрашивали, они нам отвечали. Ну, давай. Давай, ну, я ну, вот видела Щебекино, там. да, Тарин, Конечно. озвучь. Воронеж, Щебекино, Белгород. Я видела Старый Оскол, Новый Оскол. Ну, да. Новый Оскол, Тамбов, Липецк. Вот нам отвечают. Кусали клещи. И задают вопрос. Ну, можно, сейчас нам Марин. Можно ли с помощью эфирного масла удалить клеща? Да, мы и далее будем говорить, что мы можем предложить для того, чтобы... Именно про это, да. Да, с такими проблемами. Ну, смотрите, мы, наверное, продолжим. Давай, продолжим. Пчелы. Давай. Это тоже очень опасно. След косо... Следующие пчелы. Меня слышно? Да, да, и следующие пчелы. Пчелы, они, пчелы, шершни и осы, жали только в том случае, если им перед ними угроза. То есть в целях самообороны или если мы нечаянно наступили на пчелу. Пчела может оставить вместе месте укуса жало, которое необходимо бережно извлечь. И в зависимости от того, в Какое место укусила пчела, может быть разная клиника. То есть, но ну, прежде всего это отек, жгучая боль, вокруг затем, через минут 20, появляется белая каемка, и внутри, где было жало осы, такая зияющая ранка. И если это руки, ноги, такие, где более жесткая кожа, такая такое состояние может длиться до 20 часов и со временем уменьшаться. Но если это более нежная кожа, как лицо, губы, шея, подмышечные впадины, то отек сильнейший и даже не может не открываться глаз и тогда эта боль будет длиться до 8 суток и отек может сохраняться. Ну какие наши действия? В медицинском плане. Но прежде всего это удалить жало осы или пчелы, если оно осталось. Второе это холод, обязательно, чтобы снять отек и боль, и обработать рану перекиси водорода. Ну, и если, если нет перекиси водорода, то любую спиртосодержащую жидкость. И дальше уже, если продолжается отек и боль, то принять антигистаминные и обезболивающие препараты. И вот на этом слайде, посмотрите, я нарисовала картинки, какое какой насекомое оставляет какой, какое место укуса и как он проявляется. Вот. Но девочки уже спросили, а как насчет вас, какие насекомые вас кусали и как вы преодолевали эту боль, отек, как проявлялась у вас. И если вы узнали что-то новое, то поставьте нашему эфиру лайк и поделитесь с другом. И сегодня еще я очень часто говорила про аллергии, когда на, насекомых возник, на укусы насекомых называют аллергические реакции то скоро будет целый эфир, посвященный аллергиям. Поэтому подписывайтесь на наш, на наш канал zkbv.ru и следите за рассылками. Ну а теперь мы перейдем к самому интересному. Как избежать укусов нас, насекомых так, чтобы изберечь свое здоровье и не навредить им и нашей планеты? Ведь ужалив нас, насекомое погибает. Не надо назад, насекомое погибает. Возьмем, например, пчелу. Когда она нас ужалила, она не может достать свое жало, и ей приходится его сбрасывать. А жало является целым органом для пчелки, потому что там и пищеварительный тракт, и нервная система, и нервные клеточки, и поэтому, сбросив жало, это крошечное создание погибает. По данным ученых, только вот задумайтесь, от февраля 2021 года было выявлено, что 40% насекомых на планете исчезли, что каждый год количество насекомых уменьшается на 2,5%. И через один век насекомые могут исчезнуть совсем. А что же будет, когда исчезнут насекомые? Следующий слайд. Тогда на Земле произойдет катастрофа. Вот сейчас закройте глаза и представьте себе нашу планету. На Земле нет цветов, нет ярких расцветок. Сочной зелени, все тускло, бледно, однообразно, мрачно. Леса стоят безмолвные, не слышно пения птиц, Жужжание пчел, шелистокрыльев, мотыльков, А на земле только груды навоза и старых опавших листьев, Пожухшая трава. К нее туши, мир разрешается. А теперь глазки откроем. Представили? Вы хотите жить в таком мире? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. И какой же выход мы нашли для того, чтобы сберечь нашу планету, чтобы сохранить насекомых и уберечь их от нас, и чтобы нас уберечь от укусов насекомых? Смотрите дальше. Здравствуйте, друзья. И здесь, конечно же, наш любимый в помощь. Это продукция старейших швейцарских производителей. Марин, пожалуйста, продукция... погромче. Громче, пожалуйста. Вся продукция производится по стандарту GMP, исключительно на растительной основе. В ней отсутствуют компоненты животного происхождения, отсутствие синтетика в качестве отдушки консервантов, гормонов в ней парабены отсутствуют, антибиотики отсутствуют. Вся продукция сертифицирована более чем в 30 странах мира. Продукты простых применений применении и экономичны. Подход для разных возрастных групп. То есть мы можем применять эту продукцию даже для самых наших маленьких деток. Философия Вивасан – здоровье, красота и благополучия. И одним из элементов этой философии является качество реализуемой продукции. Здесь наш лозунг клиенту самое лучшее качество и самый лучший сервис. Индивидуальный подход к клиенту – секрет нашего успеха. Персональное обслуживание в удобное время, бесплатные индивидуальные консультации по свойствам и применению продуктов Виваса и предоставление актуальной информации о новинках продукции Виваса. И так как сейчас у нас некоторые ограничения в мире, мы также проводим консультации онлайн, то есть вы можете заполнить нашу анкету и получать индивидуальные консультации от консультантов компании. Так что же здесь предлагает компания VivaSan для того, чтобы не навредить нашей планете, не уничтожать насекомых, но и защитить нас сами. Сейчас вышла у нас новинка уникальная, называется эфир, смесь эфирных масел Уходи Гуавей. Это уникальная смесь компании VivaSan, она отпугивает насекомых. Она не вредит нашим братьям, меньшим. Эфирные масла, входящие в эту композицию, действуют на чувство ориентации насекомых. И они, наруш... они нарушают ее настолько, что насекомые перестают понимать, где они. И максимально быстро улетают от, источ... от источника запаха. Вы знаете, да, что выделяемый человеком углекислый газ привлекает насекомых. Так вот, она теряется и улетает. В в масле чистые эфирные масла позволяют избежать с кожи. композицию включены эфирные масла лаванды, гвоздики, кедра и цитронеллы. Вся продукция сертифицирована, как вы уже слышали, и эта смесь в том числе. Композицию Go можно использовать несколькими способами. Можно добавить 4-5 капель, 4 капель диффузора и включить в помещение. То есть мы включаем в помещение спальню, чтобы к нам не залетали комары и ушли клопы, если есть таковые у кого-то. Дальше можно 2-3 капли смешать с кремом для кожи, допустим, календу, и втереть в кожу массажными движениями. То есть перед выходом на улицу мы можем защитить, защитить себя и наших деток. Вот. Ну и также мы можем сделать спрей, который мы можем, можем мы себя при помощи спрея разбрызгивать. На 50 мл воды, 1 столовая ложка водки, 4-5 капель этого масла в смеси мы добавляем и наносим везде, где нас могут, Настигнуть насекомые. А также у нас есть скорая помощь, так как у нас эта смесь уходи только вышла, и, возможно, еще не все успели ее приобрести, у нас есть скорая помощь при укосах. А чтобы нас не кусали, всегда у представили телевивасан есть суперная масса мелисы. Потому что насекомые не переносят масло цитрали. Следующим маслом, выбором, может быть эфирное масло лаванды. Оно снимет зуд и отек, и успокоит боль. О нем можно рассказывать без конца. У наших эфирных масел очень много действий. Но здесь мы коснулись чисто сегодняшней темы. Значит, маслом чайного дерева. Кто-то там писал, что кусали клещи, можно ли эфирным маслом уничтожить клеща. Конечно, можно. Вот здесь как раз нам поможет масло чайного дерева. Если вы капнете на клеща, а всего лишь одну каплю, он будет парализован. И вы сможете без труда извлечь клеща, и он не успеет даже прыснуть в вас свой секрет. Марина, это ваш личный опыт, насколько я знаю. Да, это наш личный опыт. И у мужа, и у меня мы поймали клеща именно при помощи масла чайного дерева. Мы извлекли, мы обязательно потом поехали в травмпункт, где нас осмотрели, сказали, что вам ничего не надо делать. Но еще я вам хочу, вас, друзья, конечно же, предупредить о том, что судя по аллергической реакции на насекомых, мы должны понимать, что у нас есть склонность к аллергии, то есть насколько она сильна эта аллергическая реакция настолько у нас склонность к аллергиям, и мы должны обращать на это внимание и принимать, и принимать меры. Какие же меры? Ну вот если у вас уже укусили, у вас уже припухлость и отек, крем-календула здесь, как не кстати, всегда будет, будет вашим помощником. Оно увлажняет, уберет аллергическое, аллергическое раздражение кожи и зажаляет раны. У этого крема тоже очень большой спектр воздействия. И мы расскажем о нем в следующих наших эфирах. Следующий продукт – это уникальный продукт. компании Vivasan он пользуется просто сумасшедшим спросом. Это не геном, масло черного тмина, противоаллергическое, противовоспалительное и онкопротектор. Вы понимаете, да, что такое? Воздействие, когда на растительной основе такой продукт. Это масса черного тмина, легендарное растение востока, используешься в традиционной восточной медицине, как средство самых разных болезней и упоминается в Коране и преданиях пророка Мухаммеда, как средство всех недугов кроме смерти. Но вы, наверное, знаете, если у вас есть знакомые мусульмане, что в каждой семье практически есть масса черного тмина. Я передаю да. слово Ирине. Ну, много интересного мы, конечно, услышали. Слышно меня? Да. Вот, спасибо, Марина, значит. И мы понимаем, насколько важно беречь насекомых и лучше обезопасить себя, конечно, от их укусов. Не лениться, да, а там, капнуть капельку той же самой мелисы в крем и нанести на открытые участки кожи. Но для того, чтобы нам и дома было комфортно пользоваться чистящими средствами, да, и в быту, чтобы мы не нарушали вот этот вот баланс и не уничтожали тех насекомых, которые живут с нами, да, ну, в квартирах тоже очень много. И компания Vivasan, заботясь о здоровье и людей, и тех Насекомых, которые живут рядом с нами, выводят замечательную линейку Viva Clean. Растительные тензиды, которые входят сюда, в эту линейку, не более, ну, там их содержится менее 5%. Это евростандарт. Чистота в вашем доме будет всегда обеспечена, да, и. Тензиды здесь используются растительные. Здесь используется, используется молочная кислота, муравьиная кислота. И пользоваться такими средствами, конечно, безопасно и для людей, и для и дружественно относится к тем насекомым, которые нас окружают. И вот можно только поблагодарить компанию Вивасан за то, что мы так относимся к экологии. Ну а теперь немного посчитаем. Света. О. Посчитаем, это сильно сказано. Ну, да. Итак, вернем к нашей природе, к походам. Меня слышно достаточно хорошо. Хорошо. Угу. к природе, к походам, к поездкам в сад. Для того, чтобы обезопасить себя от укусов всех насекомых, нам необходимо собрать огромную аптечку, включая и бинты, и из водорода, всякие таблетки, включая... Вот посмотрите на меня, я сегодня в такой маскировочной сетке. Ну, и это занимает очень-очень много места. Ну и времени. Поэтому следующий слайд. Мы предлагаем вам отказаться от этого. И смотрите, какой выход. Компания Vivasan бережно защищает нашу природу. Бережно защищает человека от насекомых, а насекомых от человека. И имея всего пять продуктов, мы с вами сможем легко справиться с этим вопросом. Итак, первое – это масло, эфирное масло лаванды, натуральное, стопроцентное. Что делает лаванда? Во-первых, она успокаивает нас, убирает страх от укуса насекомого. Второе – она хорошо снимает зуд и отек. И лаванту мы можем капать прямо в ранку. Второе масло – это масло чайного дерева. Это наш природный антибиотик. Масло чайного дерева также можно капать в ранку для от укуса насекомого. И даже при любых порезах, ссадинах, царапинах, любых травмах мы капаем чайное дерево. Чайное дерево убирает воспаление, отек и хорошо заживляет рану. Ну и также отпугивает насекомых. И следующее масло – это наш новый спрей, который позволяет насекомым терять свою, свою ориентировку, и они не попадают на человека, а летят дальше по своим делам. Таблетки нигенол ⁇ это средство скорой помощи. Как уже вы слышали, это мощное противоаллергическое и противовоспалительное средство. Они необходимы в каждом походе. При какой-то стресс, вот такой неотложной ситуации, можно употреблять до 6 таблеток негенола в день. А так обычная доза гораздо меньше, по одной капли в день. И последнее, третье средство я вам вот на, предлагаю, это бальзам альпийский трав. Это средство скорой помощи. В этом маленьком крохотном бальзам, бальзамчике содержится... Экстракты 33 трав. И любое место укуса, место, где зуд, раздражение, мы можем нанести этот бальзамчик. Имея всего 5 продуктов, какие мы будем иметь преимущества? Ну, прежде всего. Прежде всего, это легкость. То есть вся наша аптечка будет весить не больше 300 грамм. Второе – это длительность применения, экономичность. Такой нашей аптечки хватит больше, чем на год. Следующий момент – это простота использования. Приобретая 5 продуктов, вы получаете дисконтную карту и в дальнейшем можете пользоваться продукцией с 30% скидкой. Приобрести продукцию можно в любой точке нашего земного шара. И как сказали, что проконсультироваться можно везде. И в подарок вы получаете еще 6 маленьких кремов включая крем-календула, про который мы сегодня говорили, как средство скорой помощи. Ну и самое выгодные преимущества, что вы сможете строить свой бизнес. Вот такие цифры, как бы сказала Ирина, немножко не цифры. Поэтому, если вы свяжетесь с человеком, который вас пригласил на эфир, вы сможете иметь такую аптечку. И кто это сделает в течение ближайших трех дней, получит бонус. А еще не забывайте заходить по ссылке пригласившего вас человека на zkbv.ru и заполнить анкету. Каждый заполнивший анкету получит от нас чек-лист по применению эфирных масел для того, чтобы ну, спасти себя от последствий укусов и других Сохранить проблем. нашу планету. И ну сохранить да. планету. Если ты хочешь другой результат, ты должен делать другие действия. Большое спасибо. Мы сегодня были с вами в эфире. Еще раз поздравляю вас с праздником. Делайте правильные решения. И спасибо за внимание. Я вам, знаете, что хочу сказать еще, уже там, девочки, mm -hmm. а, какую приятную, я сегодня даже обнаружила еще вещи у себя, у меня стоял давно суп, приобретенный Вивасан, да, они же там такие большие коробки, ой, банки у нас, и я в него просто насыпала гималайскую соль. И сегодня взялась за крышку, она рассыпалась, она у меня рассыпалась в руках вот этой банки несколько лет, да, она просто, то есть у нас даже пластик, который рассыпается, который экологичный. И вся упаковка Vivasan тоже экологична, что очень радует, что компания именно этому тоже уделяет большое внимание. Да, Друзья, девочки, мы... и тут вопросы. Тут вот спрашивают, Светлана. Света, ты слышишь? Да-да-да. Ирина, Ирина, переверните камеру, пожалуйста. Камеру переверните, Ириш. Светлана, доктор у нас? Доктор? доктор. вы доктор? Я доктор. Ну, расскажи, какой ты доктор. Тема следующего эфира, да, Светлана? Значит, следующий. Я Или расскажу, так, тут еще один вопрос. Маленькая такая заявочка. Я врач-психиатр с 30-летним стажем. 20 лет это врач ароматерапевт. Параллельно. Имею богатый опыт по использованию ароматерапии и средств В том числе да, и... У нас есть уже масло ГУАВЭ, вы можете снять, наверное, маску. Конечно. Да. Я еще Чуть хочу сказать, что эта смесь очень хорошо еще использовать не только от укусов как защиту, но очень хорошо работает смесь под молей. В домашних условиях шикарно просто работает. Да. Это да. Я, вопросы. вопросы еще девочки, да, да тут, тут люди, ты такую картинку нарисовала, и люди пишут, что это самое надо. Думаю, пугает людей. Все хотят жить на красивой планете. Тут очень много таких вот по поводу. Но для того, чтобы не быть страхе, нужно приобретать эфирное масло, потому что страх, Светлана, я думаю, подтвердит, да? Это одно из жутких таких состояний человека, которое ведет и к образованию определенных болезней. Потому а -а -а. что Светлана именно с этим вопросом тоже работает, как психолог, к ней тоже да. с этими вопросами обращается. А об этом мы говорим, поговорим в другом эфире. Подписывайтесь на канал да. и смотрите за нашими новостями. Спасибо всем, миновато. что были сегодня с нами в эфире. Благодарю да, всех спикеров, своих коллег. Всех еще раз с наступившими праздниками и с предстоящими праздниками. Всего вам доброго. До свидания. До Спасибо, встреч. что были с нами. Пока. До следующих встреч. Пока-пока. Да, пока. пока. пока. Угу. До свидания. До свидания. Угу.